Начнем с мини-вен. Берем дно. И чуть-чуть на один дальше делаем. Теперь у нас тут можно поставить черную пластину. И сверху просто. Сразу у нас будет перевод машины, формируем, красивый, вот так, и две решеточки, ну все как, как надо. Так. Теперь вот так вот добавляем обтекаемости и готовим фары. Фары у нас будут вот так. так. Вот они вот здесь с двух сторон. Ну, какая мордашечка уже получается. Так, следующий у нас кругленький единичный столбик и делаем сзади ну, типа фаркоп. У нас же еще прицеп планируется, здесь и будет цепляться. у нас такие оранжевенькие будут. Вот такие сигналы. Добавляем, наращиваем. Еще один. Еще один. По периметру окошки окошки одну, два, три, и с этой стороны раз, два, три, ну и сзади у нас будет. Вот такое окно сзади вырисовывается у нас уже машинка. Так. Вот этот сад сейчас оформим красиво, обтекаемо. Берем один, два, три и Четыре добавляем. Добавляем. Нет, не так. Добавляем вот так вот. Так, окошко не убегай. Вот. Это у нас уже пошла крыша. Здесь явно не хватает кабины стекла. Одно стекло, два. И за стеклами такие, ну типа зеркала, что-то такое. В общем, какая-то, чтоб не было пусто. Доделываем крышу. Выравниваем. Дальше у нас идет такая замечательная квадратная деталька. В этом наборе есть. Она пойдет банально крышей. И за... Круглыми скосами заделываем оттекаем красиво так. осталось последние штрихи для крыши ну, такой красно серо синий черный веселенький да осталось только Колеса ему добавить. Оси. Берем такие широкие колеса, но не самые большие в этом наборе. Средние. И ставим здесь на одну дальше. А здесь на край желтенький примерно вот ну, так хорошо симметрично он красавчик смотрите какой у него мордачка вот он долго ехал и устал следующая постройка это прицеп Здесь дно берем большую широкую серую пластину, две темно-синих и вот так соединяем с одним таким выходом. Синюю сюда же. Вот. Здесь остается местечко для того, чтобы прицеп мог присоединиться к нашему минивену. Лоненько делаем. Вот так. Красота. Так, тут, что мне было пусто, у нас будет пластинка 1 на 6. Дальше. Бортики. Бортики у нас идут со стороны крепление длинное. Потом Такие короткие голубые, один на 2, потом голубые один на четыре, и, и, и вот еще такие голубы. Так, с боковым креплением. Тут мы делаем такой финт ушами. Сейчас, раз ну типа габаритные такие фары О, это зад нашего прицепа для красоты выровняем и чтобы лучше держались выровняем такими тайликами да. ну и осталось добавить Я всегда сомневаюсь какой частью, какую сторону ее крепить но мне вот это вот как звездочка нравится больше да иногда и, и такую сторону креплю Ну я не очень разбираюсь в машинах честно скажу так, прицепчик есть и он у нас поехал крепляться как минимум уже неплохо так, поехали и последняя часть нашей постройки третья это будет квадроцикл в этом наборе десять шестьсот есть квадроцикл Официальный инструкция, красненький такой. Но, ну, во-первых, делать то, что уже в инструкции официально не так интересно. Уже, наверное, все сделали. Вот. А во-вторых, тут вся фишка в том, что наш квадроцикл поместится в прицеп. Можно будет его поставить и куда-то там поехать за город, типа кататься. Так. Есть пластинки. Такой. Вот сюда можно будет ставить, присадить минифек в руку. Оформим зад. Сзади у нас будет такая одна фара. И как и добавляем вперед спереди нам конечно же нужен руль вот он такой руль ну и вот здесь тоже решеточку чтобы и красиво было и сам руль не разъехался. Остались только колеса, оси, колеса. Естественно, четыре. Это же квадроцикл. Вот такой вот он получился. Маленький. Ну, И прекрасно вот так вот мы его ставим. Он помещается. Прицеп. Поехали.